В московском экспоцентре прошла международная выставка «Ренвекс. Возобновляемая энергетика и электротранспорт». Тысячи участников и посетителей собрались, чтобы по-новому оценить возможности получения и потребления энергии. В день открытия в третьем павильоне экспоцентра собрались представители министерств, ведомств, отраслевых ассоциаций энергетической промышленности. Все объединены идеей создать будущее возобновляемой энергетики. Более 80 участников из шести стран представили варианты использования возобновляемых источников энергии. Вода, ветер, солнце, твердые бытовые отходы, давно известные всем ресурсы, представлены в новом ключе. Выставка прежде всего сейчас нужна для популяризации этого направления в России и показать, что есть альтернативные варианты энергетики, а также есть альтернативные варианты транспорта. В течение трех дней на площадке выставки проводился форум, где обсуждались перспективы развития энергетической промышленности, подходы к альтернативным источникам энергии, успешные кейсы инновационных технологий и многое другое. Участники выставки в этом году — это... К сожалению или к счастью, это в основном российские компании, но у нас также есть представители и иностранные, это представители э, Китая, Швейцарии, э, Франции, э, поэтому выставка носит международный характер. Особое внимание телеканала «Автоплюс» привлекли новые модели электрокаров и зарядных устройств. Ожидается, что уже в ближайшие несколько лет на российских дорогах электромашин станет в разы больше. В том числе и благодаря увеличению количества электростанций и улучшению качества зарядки. Сейчас есть федеральная программа, которая ориентирована на развитие зарядной инфраструктуры. То есть э, инфраструктура развивается, соответственно, и будет развиваться и с... Электромобили, их будет увеличиваться. Станции для подзарядки во дворах и на трассах, самокаты, работающие от солнечных батарей, отопление дома за счет бытовых отходов – все воплотится в реальность в скором будущем. И выставка «Ранвекс» показывает, как приблизить этот момент. Мы приглашаем участников, мы приглашаем посетителей прийти на эту выставку в этом году, прийти на выставку в 2023 году. Она у нас ежегодная. Мы очень рассчитываем на то, что в России отрасль возобновляемой энергетики, а также отрасль электротранспорта будет только развиваться.